Он же на Давай! Дольше, дольше! Давай, давай, карай, Давай еще, что Давай, давай! Давай, ну, что ты караешься? давай! <laughs> I don't know what happened Come on Don't look at me He's doing this Don't look at me Don't look at me Come on Come on Come on Why are you standing? Well dance I'm going to come I'm going to come I'm going to come Давай, давай, короче, бля, заебал. Я вот так стоял. Давай, давай. Не, ну, надо поверни, ему на вроде. Не, такие уже деревянные, Давай, сейчас у тебя пнут, бля. О, блин! Давай, блин! Давай, Давай, блин! Давай, блин! Давай, блин! Давай, блин! Давай, блин! Давай, Давай, Давай, Давай, Давай,